Здравствуйте всем! Сегодня поговорим о синдроме хорошей девочки. Как так? Я для него все, а он? И чем лучше я становлюсь, тем хуже он себя ведет, или люди вокруг меня. Чем больше я стараюсь, тем больше истощаюсь, тем хуже результаты получаю. Кажется, что сейчас я и стану еще лучше, да, и тогда вот он изменится. Но все идет в обратную сторону, да, все становится только хуже и хуже. Женщина устает от этих грузов ответственности, да. И кажется, что все, я уже пустая, обнуленная, разочарованная, я недостойная, я плохая. Какой бы я ни была, я все равно не получаю то, чего хочу. Откуда этот синдром? Когда-то маленькая девочка да, заявляла о своих желаниях. Хочу там игрушку, хочу юбочку и так далее. Капризничала в магазине. И мама или папа жестко, жестко затыкали рот. Ругали, оскорбляли. Делали девочку удобной для себя. Ты где-то там в уголочке, пожалуйста, стой. Только родителям не мешай. Да? Такие игнорирующие родители. Да? Заткни свой рот. И на подсознание где-то у девочки отложилось. Да, когда я хорошо себя веду, мама не ругается. Мама довольная. Мама меня любит больше, чем когда я заявляю о себе. И вырастая, такая девочка создает в своей жизни отражение своих родителей. Отнош... Отражение этого отношения к себе. Да? Таким образом жизнь учит Эту девочку расставить личные границы. Принять таки себя, да, что я не хочу больше к себе такого отношения. Объяснить людям, что мои желания важны, я хочу вот так. Если вас не устраивает что-то, я ничего с этим не могу поделать. Вы можете выбрать себе человека, партнера в другом месте. Но тут, как правило, у хороших девочек стоит страх одиночества. «Я ведь недостойная, а кто со мной еще будет?» да Но Нужно понимать осознанно, что в мире 6 миллиардов людей, да, и обязательно найдется человек, который, у которого такие же ценности, как у вас, двигаются в том направлении, в котором хотите двигаться вы, да, который просто его так воспитали, что он ценит свои желания, ценит желания партнера, да, просто умеет любить в действии, да, не просто на словах что-то там, я тебя люблю, но ничего для тебя не делаю, не собираюсь заботиться, обесцениваю твои желания, затыкаю тебя рот, ставлю тебя на место, да, ну, это не любовь, это называется, я делаю женщину рядом с собой удобной, мне так удобно, я делаю ее под себя. Так вот, девочки, перестаем быть хорошими, просто расставляем личными границами. Хочу вам сказать так, с вами все в порядке. Просто ваше окружение формируется под ваши внутренние проблемы. Те проблемы, которые вы не решили с родителями. Жизнь подкидывает вам людей. Чтобы вы научились восстанавливать свои личные границы, заявлять о себе, о своих желаниях, объяснять, как вам хочется, как вам не нравится, что вам вообще нужно. Вы хозяйка своей жизни, и вы обозначаете свои личные границы, ваш партнер не догадается, как вам комфортно, а как некомфортно. Вот таким образом. Перестаем быть хорошими девочками и становимся нормальными девочками. Вы достойны всего самого лучшего по своей природе. Весь вопрос в том, кого вы выбираете в свою жизнь. По сути, не люди вас делают несчастными, да? а делает вас несчастными отсутствие личных границ. Отсутствие собственных ценностей и понимания себя. И, соответственно, из-за этого вы не можете людям объяснить, да, чего вы от них хотите. Не можете отпустить людей, которые доставляют вам много дискомфорта и страданий, да, и привлечь в свою жизнь тех людей, с которыми вы будете абсолютно счастливы. Если вы хотите стать целостной, гармоничной личностью, выстроить свои личные границы, смело записывайтесь на консультацию. С большой радостью и великим удовольствием поможем вам обрести целостность. Спасибо за внимание. Пока-пока.